В этом видео хотела рассказать э, немного о полезной и, инф... и интересной информации по электронному документообороту, о котором э, вы можете даже и не знать. Если у вас э, подключен, э, подключена отчетность Калуга Астрал и вы отправляете отчеты непосредственно из 1С, то, скорее всего, у вас уже в минимальном комплекте подключена и э, ИДО посмотреть это можно здесь отчеты регламентированные отчеты настройки я сейчас запущу мастер создания нового заявления и посмотрим но отправлять его пока не буду мне еще рано видите да уже 1С и до подключена. это было еще год назад что сюда входит? Это минимальный комплект, и в него входит следующее. Это 5 отправлений с вашей стороны, 5 комплектов документов, и от поставщиков вы можете получать документы в неограниченном количестве, что очень хорошо. Если 5 отправлений вам мало в месяц, то вы можете уже подключить дополнительно платный пакет, а вот этот пакет, он уже идет в составе отчетности, и поэтому есть смысл им пользоваться, хотя бы от поставщиков получать документы в электронном виде. Но если даже у вас это подключено, это еще нужно настроить, если не подключено, зайдите сюда, и вы увидите галочку, что можно поставить галочку и отправить дополнительное заявление на подключение к ИДО. Если такой возможности нет, Значит, оно у вас уже работает и подключено, просто вы им не пользуетесь. По настройкам, прерываем работу помощника, по настройкам, сейчас покажу, где это находится, администрирование, обмен электронными документами. Учетные записи до, так, сервисы и до. Поставим галочку. Учетные записи до, И видим, что у нас уже стоит учетная запись по электронному документообороту. Если вы по настройкам сами не справитесь, то можно позвонить на техподдержку. Я, например, звоню на техподдержку в облако, в котором находятся у меня все информационные базы. Если у вас облака нет, вы работаете на своем компьютере, то вы можете позвонить в техподдержку компании, где вы покупали 1С. Или же можете позвонить напрямую в Калугу Астрал. Там у них тоже есть техподдержка и вам там должны помочь. Я... У меня была практика, я несколько раз обращалась напрямую в техподдержку в Калугу Астрал, они мне помогли, даже один раз они ко мне подключались удаленно и э, там что-то меняли, что-то правили. После того, как вы зашли, посмотрели, что здесь учетная запись есть, можно нажать Диагностика и до без пароля. Я вижу, что диагностика прошла успешно. И давайте попробуем сейчас какого-нибудь нашего поставщика пригласить к электронному документообороту. Перейдем в справочники. Контрагенты. Поставщики. Вот этот поставщик, мы с ним сейчас работаем. до пригласить к обмену электронными документами. Автоматически выбирается наша учетная запись. Давайте попробуем отправить. Пароль я не вношу, потому что я считаю, он не нужен здесь. Приглашение отправлено. Также вы, в принципе, можете отправлять приглашение и другим вашим поставщикам. Почему бы и нет. И вы будете получать в программу электронные документы что очень удобно отправим следующему контрагенту отправим вот этому контрагенту с ним мы тоже постоянно работаем это вот как раз сервис облачный сервис где хранятся где хранится база Ну, пока достаточно для такого пробного э, тестового режима. Я думаю, что от этих контрагентов э, я знаю, что вот э, облачный сервис, точно они по ИДО общаются, что от них точно придет положительный ответ, а два других контрагента не знаю. Посмотрим. И после того, как мы отправили три приглашения, можно перейти в покупки, текущие дела и до, И здесь мы увидим что три наших поставщика ожидают согласия. То есть мы, ну, мы от них ожидаем согласия. На этом все. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео.